Держи, парень! А давай, э, Документы! Бля. Документы давай! Давай, Ну, чё ты? Давай, переверни! Давай сюда, смотри! Сторон, что они там пацаны, Никого не убиваем, никого не убиваем! Эй! Самурай, самурай! Телефон! все, давай сюда! Телефон, давай! Не орём! Не орём! Там не Победа за знаю, Важный сноха! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Э, документы, давай, документы свои. Документы, документы, давай. Нету документов? документов? документов. Че не сдаетесь-то? С кем воюете-то, алло, пацаны, вы что? Сказали вам сдавайтесь. Мы сразу вы не сдались, вы бились с нами. Что боишься, что ты? Что воюешься, алло? Мобилизировали. Мобилизировали. А что не сдался? Сказали, сдавайся. Мы вас не убьем, не перестал. Жить будешь, говорю тебе. Обещаю. Все нормально будет. Выходим, выходим. поднимаемся, твари! Бегаем, блядь Второй тоже! У меня тоже, блядь Катушка отлиента, полыши! по голове, блядь! Давай, давай, пошел, пошел! Выходим! Пошел! <вес> да ах, ах, ах, ах, ах! Ах, Брат, как Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! все <вес> Ах! Это я. Não fale aqui